Всем привет! Добро пожаловать на канал Синьора Тати. Здесь мы учим испанский всего лишь за 3 минуты. Поздравляю вас! Вы супер классно научились читать по-испански. А теперь мы начнем учиться разговаривать по-испански. Начнем с местоимений. Я это йо. Ты это ТУ. Ну, с ударением. Помним, что, как я вам и говорила, если над словом стоит ударением, значит оно всегда должно стоять. Потому что в слове ТУ с ударением это ты, а слово tu без ударения это твой. Поэтому, если все-таки словарь стоит ударением, ударение значит и вы. Мои любимые, ставим ударение. Вернее, ставите ударение. Зачем спрягать правильно слова по-русски, главное спрягать правильно по-испански. В общем. Он будет el. И опять же с ударением. Без ударения это артикль. До этого мы еще дойдем. я, она... Устед, это вы, то есть когда вы к человеку обращаетесь в большую букву, вот так вот, вы. Вы, не знаю, там, э, Иван Иванович, там так так. Но важно отметить, что на «вы» в Испании почти не общаются, потому что все-таки для них это, если вы обращаетесь обращались, к ним уже на устед, это значит, боже мой, я такая старая. Если вам 20, а женщине 50, и вы сказали «вы», она может вам спокойно отметить, ответить Я что такая старая, поэтому ты обращаешься ко мне на вы Поэтому не надо Но, конечно же, можно просто уточнить Вы хотите, чтобы я вам обращалась на ты или на вы? Ну, там уже сама пусть решает Или сам пусть решает, как он хочет, чтобы к нему обращаться но в официальных обстановках, конечно, все-таки форма у Форма вы еще существует А мы теперь но и нос в чем разница? Носотрос это мужчины, носотрос это женщины. То есть там группа людей мужчин, парни это носотрос. Мы группа женщин, носотрос. Но важно отметить, будет миллион женщин, но один мужчина и будет все равно носотрос. Потому что все-таки один мужчина есть. Вы, когда обращаетесь к группе людей, но уже на ты, да, группа людей, это отрос. То есть, грубо говоря, множественное число второго лица. Вы. Бошотрос и бошотрас. Опять же, разница мужской род, женский род. То же самая логика миллион. Женщина один, мужчина бошотрос. Но, кстати, миллион мужчины одна женщина – это не бошотрас, это все равно бошотрос. В общем, теперь они. Это ellos, ellas. В чем разница опять же род? Они мужчины, они женщины. В общем, вся та же самая логика. И ustedes. Это когда вы обращаетесь к группе людей, но уже, опять же, на вы, их много, да, там, не знаю, дамы и господа, вот это, это УСТЕДЭС. Теперь давайте повторим. Я, ё, ты, ту, он, она, вы, эль, эя, УСТЕД, мы, НОСОТРОС, НОСОТРАС, вы, БОСОТРОС, БОСОТРАС, и они, эйос, эйас, да, и вы, дамы и господа, <laughs> это УСТЕДЭС. Оставайтесь со мной и вы скоро очень классно заговорите по-испански!